Я хочу показать вам как пользоваться камерой вот с алиэкспрес покупал уже пользуюсь ей полгода камера пишущая Я сейчас все подключу как ей все таки правильно пользоваться так давайте опустим камера записывается камеру вниз. Так. Чтобы закрепить камеру, я пользуюсь пластинкой от жерлицы, подставочкой от жерлицы. я такой прищепочкой. Обтянул ее капельницей, надел две штучки капельницы, чтобы не передавить провод. так вот мы вставляем. Это приспособа нам дает возможность развернуть камеру. Аккумулятор здесь слабенький. Я сделал такой переходничок к 7-амперному аккумулятору, и тогда мне хватает зарядки на двое суток рыбалки. Кому было видео интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!